Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Игорь Жаданов. Я руководитель проекта Триксион. И один из основателей. Основателей проекта у нас два человека. Это предприниматель и программист. Программист Павел, предприниматель я. В общем, мы здесь дополняем друг друга. Как возникла идея создания Триксиона? Вот мы занимаемся лидогенерацией, что Павел, что я. Вот, и захотели создать именно сервис. Сервис, который приносит пользу людям в первую очередь. Вот значит приносит лидов. Приносит новых партнеров. Поэтому Тексион – это платформа для генерации новых партнеров с партнерской программой. Сейчас все объясню подробно и пошагово. В первую очередь, чем отличается Тексион от остальных сервисов, платформ, которые приводят трафик? Вот, мы стараемся подходить к клиентам, вот, к нашим партнерам, то бишь основательно, чтобы партнеры не испытывали технических трудностей и внедряем те фишки, те инструменты, которые нужны им, кроме трафика кроме сервисов по трафику. А это и чат-боты, этой системы аналитики, которая у вас, вам будет доступна в кабинете по UTM-меткам. Я немножко дальше расскажу. Да? Этой рассылки, этой конструкторы лендингов, это и реклама. Именно рекламных сервисов сейчас подключено 6 плюс 3 вебинара будет. Один вебинар начинается завтра, следующий вебинар начинается в 15 числа, и третий вебинар по Ютубу будет у нас 25-27. Там уточним уже в чатах. Планируется также эти три вебинара минимум. И четвертый вебинар планируется, обучающий именно по генератору трафика, по именно по комбайну трафика. Сейчас я вам все это расскажу. В первую очередь мы сейчас внедряем генератор лендингов. Также вам будет доступен всем с понедельника. Начнем потихоньку открывать партнерам, то бишь, вот вы можете запускать различную аудиторию на различную аудиторию с разными текстами. Будут генерироваться мультилендинги лендинги будут генерироваться разные тексты. То бишь вы можете под себя подстраивать. Будет два основных направления. Одно направление по лидогенерации, то бишь. По привлечению клиентов, да, вы можете всем хоть сетевикам, хоть офлайн бизнесу, а второе направление именно по заработку, по заработку на партнерской программе, то бишь у вас как минимум два лендинга будет. Помимо этого у нас есть конкурсы, это тоже как одна из воронок, не из воронок, как один из вид магнитов в котором можно и нужно зацеплять участников, то бишь все эти лендинги постепенно будут появляться. Два сразу, даже три сразу появится, а потом дальше постепенно следующие. Итак, по рекламе, по рекламным сайтам, по рекламным проектам, которые у нас есть сейчас в Тексионе, Значит, сейчас шесть сервисов, которые дают рекламу. Да? Вот, значит, есть подробные инструкции, есть активная техподдержка 24 на 7. Да? И мы сейчас запускаем еще специально марафоны. Вот онлайн-марафоны. Завтра стартует онлайн-марафон. Посмотрите, я в конце вебинара дам ссылки, посмотрите на участников, посмотрите расписание марафона, если вам подходит, я думаю, тем, кто хочет привлекать трафик и получить готовую систему под ключ, именно мы с нее стартуем, да, обязательно приходите на марафон. Там сложного ничего нет. Технические задачи вам будут помогать кураторы, помощники. Техподдержка 24 на 7, я еще раз объясняю, есть еще в записи все занятия, то бишь настроить вот готового бота. Мы настраиваем там как минимум три соцсети. Да? Это Telegram в первую очередь. Дальше получаете ВВК и получаете Facebook. Можно будет настроить еще и Инстаграм. Вот. Это как минимум 4 даже, вот я уже назвал, это вам бота можно настроить на эти 4 сервиса. Вам хватит именно, чтобы привести партнеров в свой бизнес, именно в свой бизнес. Мы здесь не позиционируем какой-то, либо там продвигать только нашу партнерскую программу или какие-то другие партнерские программы. И именно сервис, вот сам Trixion, для привлечения, для, для генерации клиентов. То бишь, вы можете клиентов привлекать как на, на себя на личный бренд, так на те проекты и компании, которые вам удобны. Также планируем ботов, вот, но ну, это уже на следующей неделе вести, боты по помогут сортировать вам трафик вот, и привести тех горячих партнеров, как написано преданных партнеров, вот, и добавляются эти боты одной кнопкой. Это все мы расскажем, покажем, это сейчас, через неделю примерно запланировано плюс 7-10 дней. Почему? Потому что еще один, сейчас еще одну новость расскажу. И много сегодня новостей, как я уже сказал, да, Но нововведение на сайте будет. Они уже какие-то внедрились, вы видели, было обновление. да. Вот сейчас некоторые партнеры спрашивали, почему там э, просит э, зарегистриров... подтверждение почты, да, телефона и так далее. Это внедряются новые воронки. Сейчас они идут в тестовом режиме, да, и поэтому нам нужно, чтобы люди подтверждали почту и указывали свой мобильный телефон. В дальнейшем это, естественно, еще один, точки контактов да, с людьми, то бишь и e-mail, и тот же телефон. Также у нас есть бесплатный вход, многие партнеры не знают. Помимо того, что да, нужно приобрести лицензию, но также есть бесплатный вход. Бесплатный вход, вы получаете доступ к партнерской ссылке и можете приглашать партнеров. Но есть тут важно знать некоторые моменты. Да, вы не оплатите лицензию 33 доллара, да, но вы получите... Мы откроем один из сервисов там, по бесплатному привлечению трафика. это второй марафон, откроем здесь людям, тем, кто ну, не может 300 долларов, не хочет 300 долларов там, заплатить, вот, а хочет участвовать в партнерской программе. Без проблем, но помните одно, вы получаете не 10 долларов, а 7 долларов раз, если вы не активировали сами за 300 долларов лицензию, да, приглашаете людей. И второе, эти люди идут не под вас, потому что вы не в системе, они идут вверх у реферала. То бишь вы пять человек пригласили, заработали этих 40 долларов, да, можете оплатить лицензию, только после этого люди идут к вам. Но бесплатный вход есть, если кто-то там хочет заработать именно по 7 долларов, пожалуйста, приглашайте, и мы откроем второй марафон, тот, который 15 числа стартует, где будут бюджетные способы трафика. Мы откроем именно для вот таких вот людей, кто зашел бесплатно, они смогут один из сервисов получить, а остальные сервисы не получат. Так, сейчас, секундочку, дальше идем. Эксклюзивные условия для партнеров. Для партнеров с командами разработали эксклюзивные условия. Это уже пишут мне в личку партнеры. Мы подключаем воронки партнеров и из их компаний, только для них. Сейчас с двумя... Ведут переговоры с да, двумя компаниями, да, вот, где партнеров 100 человек у одних заходят, у других там больше 200 заходят. То бишь, допустим, партнеры одной из компаний хотят только свой лендинг, только для своих партнеров, да, рекламировать свою, свою воронку. Мы, то бишь, делаем им, и они по запросу делают запрос, и в кабинетах активируем их воронку и их лендинг. Еще наши специалисты, если там больше ста партнеров, или там видим, что перспективно заходят партнеры, да, мы помогаем и своих специалистов здесь, и копирайтеров, и рейтеров подключаем, и верстальщиков помогают эту воронку сверстать. То бишь, можем свою сделать там для человека, для их компании, да, можем их компанию интегрировать, их воронку сюда. То бишь, то же самое, заводите сетевиков, если вы партнерской программе приглашаете, либо сами сетевик, да, у вас есть команда, и у вас есть воронка на ваш проект, и вы хотите его продвигать через Трикцион, через сервис Трикциона, не вопрос. вот Все это подключается, все это делается, все это решается. Сейчас же говорю, еще двоих партнеров подключаем и дальше мы планируем также заведить, заводить команды. Вот. Сами сервисы, те, которые сейчас есть, 6 плюс 3, я говорю, 6 – это те, которые есть активные, и 3 – это марафоны, значит, по этим сервисам 6, вы получаете гораздо ниже рыночной цены из-за того, что мы работаем с этими сервисами, да, и, Павел, я работаю по редогенерации, и у нас есть определенные скидки, определенные объемы. То бишь, вы видели, у нас есть 70% скидки на сервис, 60-40%, поэтому, друзья, пользуйтесь этим, вы не получите нигде больше в Рунете, от самих сервисов не получите таких скидок. Вот, потому что, да, как нас любят, с нами любят работать, вот. Пользуйтесь моментом, потому что многие на эти сервисы не заходят, смотрят, там также Telegram, там также, вот, другие социальные сети, вот, на этих сервисах, да, можно подключать и нужно подключать, и нужно работать. Естественно, да, марафоны, сейчас первый марафон у нас идет по настройке ботов, вот, второй марафон у нас идет 15 числа, он идет по бюджетному, э, бюджетному трафику, это... Более 30 сервисов, на которых будет платный, ну, там, в основном бесплатный и малобюджетный, 50-100 рублей, партнеры попросили, у некоторых партнеров нет денег для платного продвижения и они будут платить своим временем то бишь еще раз повторюсь, я там и на зумах постоянно лидерам говорю, нет в интернете халявы, бесплатности тоже нет вы платите своим временем, либо платите за чужое время, и все, здесь вот так вот по трафику, если у вас нет денег платить чуж... за чужое время, вы платите своим временем, вот, на те же ресурсы, заходите на бесплатные на условно-бесплатные, и размещаете там рекламу, рекламируетесь так, следующее по развитию самого Триксиона мы, мы планируем также ваши планеты, вот, наши всех планеты эти, да, улучшать и перевести в генератор пассивного дохода. То бишь делать майнинг на самих планетах, манить криптовалюту, которую мы планируем вести уже в этом квартале немножко наперед забежал. Вот, у вас на планетах будут как такие вот вышки, нефтяные вышки, которые будут майнить криптовалюту, сама планета. То есть это как в игровом режиме будет, да, так и так и будет. В игровом смысле того, что в гемификации будет, можно будет покупать разные, там, улучшать планету, но смысл в том, что будет майнинг именно на самих планетах. И заработок внутри. А, так, здесь я уже разговаривал. Это разработка текста под вашу целевую аудиторию. Мы также вот, и текст разрабатываем, да, добавляем и кнопки, ссылки, и добавляем мульти мультилендинги, вот, и добавляем ваши воронки в систему, это как и лидеров, да, так и активных партнеров, те, которые активно хотят пиарить, то бишь у них рекламный бюджет позволяет, вот, заказывать рекламу, без вопросов, оговариваем и помогаем здесь, настраиваем все это, да, получать трафик, в любую сферу мы помогаем, Просто активировать нужно будет нужную воронку. Остальное мы сделаем сами. Наша задача запустить наш, наш комбайн трафика, да? вот, и чтобы минимизировать ваши вам технические, технические проблемы, технические условия, минимизировать, чтобы у вас было там несколько кнопок, ну, ну пусть их там 5, 7, 10 будет кнопок, но не вопрос, чтобы вам не было, не нужно было там лендинг делать, там как этот, делать воронку там и так далее. Вот. То есть здесь минимизировать, и чтобы вы могли получать трафик и отрабатывать сам трафик, как горячих рядов, так и уже тех, кто купит ваш продукт или услугу. И еще одно направление мы сейчас запускаем, это офлайн реклама возвращаясь к истокам, называется у нас, да, это тот способ привлечения, ну, немножко его инновационным сделали, вот с технологиями, тот способ привлечения, который знаком всем сетевикам, ну, тем, кто занимается там больше 10 лет. Это офлайн способ привлечения, раздача визиток, раздача флайеров. вот, Но ну, мы немножко его автоматизировали, автоматизировали тем, что вам не, будет, не нужно будет самому раздавать. Сейчас идет фокус группа отдельно по нескольким городам. Даже Украину взяли. да, И вот мы сделали, совместили визитки, совместили QR-коды. И сейчас расскажу, как на ну, офлайн ребята будут делать. Значит, первое, у нас есть визитка с NFC, встроенным чипом NFC, NFC и QR-кодом. Ваша визитка, мы планируем визитки эти запустить, вы будете делать под себя их, да, и стоимость визитки, сразу скажу, зависит от количества. То есть, ну, чем больше визиток закажут, да, партнеры, тем дешевле стоимость там. Она может варьироваться там от 200 рублей до 700, до 500 рублей. В зависимости от того, сколько будет заказов, да. Вот первый заказ, то бишь, дизайн можно под себя сделать. Мне сделано несколько дизайнов, чтобы мы могли выбрать. Главное, что здесь то, что вы зашиваете за да, свой этот свой лендинг, да, свою, свою партнерскую ссылку. Опять же, на любой из своих продуктов вы можете это сделать. И NFC партнеру подносите, кому кто-то читает вашу визитку или через NFC, или сканирует сам QR-код. То есть у человека на телефоне всплывает вот, либо Триксион, либо тот сервис-ресурс, который вы рекламируете, на который за партнерская ссылка. Может быть, это и ваш личный бренд, да? может быть, это какой-то из ваших продуктов. То бишь, вот такой способ, это с помощью визитки. Там NFC-чип и плюс QR-код. Если у кого-то еще до сих пор там, на смартфонах нет NFC. Как вам идея? Напишите пятерочки, если хорошо, там двоечки, если там вам она не нравится. Как раз чат взбодрим. Пожалуйста, разблокируйте чат. Но помимо этого, этого NFC, да, у нас также будут и рекламные баннеры. Чат разблокирован, напишите пятерочки, если нравится, двоечки, если не, не айс. Да, и заодно взбодрим, посмотрим, как вы у нас. Вот. Отлично. Следующий у нас. Также посмотрите, какие красивые баннеры есть, да. Теперь Представьте свои города рядышком. У кого-то города, у кого-то поселки, у кого-то миллионники, у кого-то нет. Здесь стоит ваш еще QR-код. Вот. И, и опять же рекламные слоганы, это как пример мы просто нарисовали. Да? Вот. Рекламные слоганы либо по заработку, либо по привлечению трафика у вас здесь стоят. Здесь будет три направления. Одно для, направление будет для молодежи, которые сканирует QR-коды. Да? Второе направление по трафику. Третье направление по заработку, заработку. Именно на партнерской программе. здесь. Три направления. Опять же будут генерироваться и сами картинки у вас в личном кабинете. Они уже будут. Ваш QR-код только вставляете в вашу ссылку да, и у вас оно готово. И вы можете распечатать и отдавать. И отдавать либо, либо сами распространять, либо через агентство. Так, Жень, напиши, пожалуйста, Булату, что вебинар идет, он потерялся. Так, поехали дальше, это у нас один из инфобизнесменов, мы изменили, так, сейчас, секунду, изменили вебинарную комнату, поэтому он потерялся у нас, но сейчас его сориентирует. Итак, вот такие красивые, да, идут у нас для примера нарисовали дизайнеры. Вот такие красивые баннеры. Но опять же, это все в вас личном кабинете. Уже с понедельника начнется появляться все эти новинки. То бишь можно будет генерировать. Ну, вот, наверное, через неделю сейчас посмотрим: сначала появятся ленд лендинги, да, потом постепенно появятся эти QR-коды, и с помощью их можно будет генерировать сам текст. То бишь в объявлениях вы можете свой текст ставить, как же ссылку свою, да, и распечатывать ее. Вы можете наклейках хоть маленькие, хоть большие, вот через рекламное агентство, либо сами, либо либо раздавать баннеры, я же говорю, либо привлекать людей, которым нужен трафик, это не только сетевики, это офлайн бизнес, да, вот на сам Триксион Трик и зарабатывать на партнерской программе тут же, либо распечатывать и свои проекты предлагать также через QR-коды. Здесь уже на ваш выбор, как говорится. В кабинете это все позволяет. Ну и по партнерской программе вы знаете, что партнерскую программу подготовили, мы долго общались с партнерами, и именно сделали тренар, вот, именно по тренару она выгодна, рекомендую зайти в наш чат, телеграм-чат, он так и называется, маркетинговый чат, да, и там ребята подскажут, расскажут, что про партнерскую программу, она вкусная, она тренар, она, э, там люди расскажут, какие схемы есть, вот как лучше ставить, как, как лучше переливы получать, я скажу только одно, постоянно вы получаете по 10 долларов человека, который зовут которые заходят по партнерской вашей программе, да, еще помимо этого переливы получаете вот, бесплатные вот, от старших партнеров там, по 3 доллара. Ну, здесь бы на переливы не стоило вот, э, не стоит акцентировать внимание. да. Хотите зарабатывать по партнерской программе, здесь лучше сами по 10 долларов получать, а наша задача уже с этими партнерами работать и делать так выгодно, чтобы они вот, оплачивали второй раз, третий раз и так далее. То бишь задача сервиса с быть полезными людям. В первую очередь, у нас не задача стоит на партнерской программе заработать, а принести пользу, а именно пользу наша это принесение трафика. И принесли, приносим мы пользу, значит, человек оплачивает дальше лицензию. Значит, вы получаете, помимо этого, пассивный доход. Еще у вас заходят сетевики или заходит бизнес, да, и они могут пользоваться своими воронками. Чтобы сетевик зашел хоть 20, хоть 50, хоть 100 партнеров он привлек, это ваши партнеры, да, вот, и вы также от них получаете по 3 доллара, если он завел, и получаете пассив, даже если они рекламируют только свою компанию. Вот, ни в чем не участвовать, нигде нет, они все равно покупают лицензии, им выгодно пользоваться нашими продуктами. Здесь нужно смотреть с разных сторон. И смотреть на партнерскую программу, в первую очередь, как на пассив, тот, который вам приносит приносит актив то бишь постоянный там раз в три месяца вы приглашаете людей они это они продлевают лицензии естественно вы сегодня одного пригласили завтра там другого через три дня там пять человек кто вам привел тот партнер то бишь у вас постоянно будут приходить партнерские вознаграждения Но вот не раз в три месяца а, ну, постоянно поэтому вот он пассивный доход по партнерке Плюсы партнерки – это простота и понятность. Помимо этого у нас еще и клоны есть, да, каждый 150 приглашенных. Сейчас мы разрабатываем, возможно, сделаем еще меньше клонов, там, допустим, на 100. Это тоже разрабатывается будет, как просчитаем, мы скажем, вот если это, если это принесет только пользу, ради бога, мы сделаем даже каждых 100 приглашенных клон вам возможность будет больше на клонах зарабатывать. Так. Можно начать работать, а потом купить лицензию, я уже говорил про бесплатный вход, да, и есть переливы доход не зависит от позиции то бишь вот у вас есть переливы идут которые сверху, но ну, естественно сейчас сейчас все находятся там вверху именно те кто зашел и заходит сейчас вот вы вверху, потому что мы сейчас запускаем рекламу и так далее, так далее то бишь на выгодном позиции те у кого еще не проплачены лицензии, рекомендую их оплатить почему? потому что сейчас заходят марафоны вот начинаются люди, начинают приводить трафик и он пролетит мимо вас если у вас не активирована лицензия так, сейчас, друзья, скоро будут ответы на вопросы, поэтому те, кому не терпится, осталось немножко. Итак, тоже интересно, вот наша дорожная карта, она еще не полная, хочу сказать, идей много, вот идей уже много внедряем, вот мы просто не успеем даже в нее записывать, вот запуск тренара мы уже сделали, рекламные сервисы запустили, Обучающие курсы в проекте, да, сейчас ведутся переговоры с инфобизнесменами, персональные лендинги, которые уже со следующей недели будут, да, рекламная аналитика, которая будет уже со следующей недели у вас кабинетов, и бесконтактные офлайн продвижения. Да? Это карты бесконтактные офлайн продвижения. Это тоже уже в, в третьем квартале. То бишь, это все мы сейчас запустим. Следующее. Четвертое квартале 2021 года. Биржа заданий – это тот же букс, да, планируем запустить биржу заданий, то бишь, чтобы партнеры здесь зарабатывали. Отдельно по бирже заданий расскажу, покажу, как мы ее запланируем, то бишь, здесь будет пассивный заработок для партнеров. Одним партнерам нужно, чтобы их там пропиарили, другим партнерам нужно еще какие-то услуги, да, здесь также будет биржа заданий, которые вы можете расплачиваться внутренними, внутренними Автоворонки внедряем в четвертом квартале уже. Сейчас просто лендинги, дальше автоворонки. Вот, подключаем партнерские проекты и подключаем биржу рекламы, то бишь возможностью покупать. Вот у меня зачастую спрашивали вот уже несколько раз, я с лидерским зумом проводил всю неделю, да, и лидеры спрашивали, ну некогда настраивать, некогда нам это делать, вот вникать туда. Ну лидерам естественно нужно заработать с командами, но у них есть возможность покупать, покупать либо готовы там эти воронки, либо покупать лидов. Вот лидов Тех, кто зарегистрировался, или тех, кто уже оплатил, там, в зависимости от теплоты и так далее. Вот будет биржа рекламы, где будет возможность покупать лидов. Либо тех, кто оплатил ваш проект, либо кто зарегистрировался, зашел и так далее. Там разные варианты будут. Вот. Следующее, что будет в четвертом квартале, это запуск своей криптовалюты. И опять же, улучшение для планет – это майнинг. Майнинг – это криптовалюта, можно будет уже майнить ее прямо в четвертом квартале до Нового года. Вот. И также планируем свой marketplace открыть до нового года. Вот посмотрите, какие планы. Да? Вот третий квартал, четвертый квартал идут. Помимо этого у нас еще будет для тех, кто три марафона прошел. Вот в ноябре месяце открыт э, доступ именно этой группе, открыт доступ к Комбайну трафика. Именно тому сервису, именно тому проекту, который мы запускаем на Тексионе уже в январе 2022 года. Именно тот, который говорил, что это будет лидогенератор э, уже встроенными воронками, с минимизированными техническими вашими затратами. Ну, то есть чтобы получали трафик по максимальному. И 2022 год. Запланирована своя биржа и NFC Marketplace. Своя криптовалютная биржа запланирована так. Дальше полная автоматизация привлечения партнеров. Это с помощью нашего комбайна трафика. Долевое да? участие для лидеров. Также планируется долевое участие именно в проекте TXION. Мы выплачивать будем процент лидерам. Процент от прибыли. Вот. Конструкторы токенов. То бишь можно будет на нашем блокчейне-то конструкторы токенов организовывать да? тем, кому они нужны. Конструкторы смарт-контрактов вывод токена на крупные централизованной биржи, именно своего, и переход на свой блокчейн со смарт-контрактами и возможность запуска своих токенов. Это запланировано на 2022 год. Помимо этого еще, конечно же, очень много сервисов, проектов, там вот, я уже говорю про инфобиз, вот, запланированы также. Здесь, но ну, более мелкие, но также важные. Вот это вот я вам рассказал на планы наши на ближайшее время, да. Что ж, те, кто смотрит записи, приходите на живые тренинги. Спасибо вам за внимание, друзья. Те, кто смотрит сейчас у нас онлайн час, я буду запись выключать и отвечать на ваши вопросы и ответы.